В общем, вот здесь, вот прямо под хлопьями мусковита, был этот кристалл. Сейчас попробуем дальше. Если это подтвердится, то расширим горловину, может еще что-то другое сделаем. Да, послезонорная, такое чувствую. Послезонорная? Ну, она да. называется коричневая, она называется послезонорная. Ну, Но да. это, это, наверное, ну, просто отожженная. Да, вряд ли. А это что это у тебя? Маленький Половинка маленького кристалла. Думчака? Думчака, да. Дымчака. Там Тут там вот целый большой кристалл стоит. Да ну, как ч... целый. Да это. Ну, не целое, это, видимо, такая половина. Это кристалл? Чего? Шпата? Нет, это вот МЧК. Красота какая. А вот то, что откололось от того кристалла. Наверняка. Точно. Нифига себе. Нет, это другой сен... А, да, Нет, нет это, это от него. Наверное. Только вот как его применить? Конструктор, блин. Да ладно, Саша, это не суть важно. У нас времени нет. Я знаю, мне просто интересно. Этот конструктор ты дома будешь делать. Так надо в один отдельный мешок только. А струбки нет такой, да, этой? Мусковит есть. Мусковит есть, но мелкого мусковита нет? Нет, силицита нету. Силицитовый такой? не, -а, что не знаю, это, куда родился. кто плохо. Куда делась? Должна быть теоретически-то здесь? Если это занор, а если нет, то да, не должна. Ну, если катман, то с такими кристаллами это... Ну, <свят> так, ну, большой, конечно. Ты комментируй, если а что вот найдешь. Если я что-то найду, то вот. Я снимаю просто твою процедуру. Фуксид. Твой Фуксидовая слюдка. Ну, это так, это на шпате, она везде по-руже Стал не так. Вот так, надо. А, это, наверное, не кристалл. Да нет, наверное, уж. Подозрительно. Подозрительно <связь> большой. Подозрительно <связь> большой. Нет, наверное, просто кармашек был какой-то. Наверно. сюда э, глина не такая глина не такая берил не в такой глинке бывает да это вообще как бы не, не занорошевая Такое чувство глина и выскал межзанорошевая какая-то после занорышевая, как угодно а вот еще один кристалл а вот еще один да? Да как вот вгрызаться да. сюда вот неохота прямо угу. ну давай я долблю а не получится вот эту штуку снять или ну... вот эту ну давай я подолблю сейчас давай расширим горловину в такие моменты надо снимать да как-то не могу никак подограться время 17.01 с одной стороны вроде здесь все понятно с другой стороны это кристалл все же, да, вот этот здоровый? С одной стороны шпата, с другой стороны кристалл. Я... Вот кристалл, я вот шпат же. Наверное, шпата, поможет. Тут глина, непонятно. Вот это же точно шпат. известная, которая Софья, Александр Софья, Александр А это чай. А ты там сахар положил? Пополам раз... разделил по братски. Угу. Сахар кончился. и размешал подище. и размешал. Угу. Ложкой ложки вымыл. Вот эта ложка? Да, ложки... Это это я мешал. Это чай не лезь. И чай ложки... не лезь, это вон той. Ручка нельзя лезть. Что ли? Воз, нельзя ложки я тоже мыл. Ну расскажи что-нибудь тогда хоть. Ничего пока рассказывать. Мы сейчас решили занор не брать, потому что так весь материал на стенках убьем, как уже бывало не раз. Решили снимать камни. А там уже видно будет. К концу третьего дня дошли вроде как за занора. Даже не, не сегодня, может даже завтра под вечер только сможем к нему приступить, Ну не важно. Главное качественный материал достать. Это еще надо месяца три работать. Ну все, едим. Голод не тетка. Он же и не дядька. Хорошо. Сейчас чайку Да, неплохо было бы. Ну что, ты что не скажи, а то ты на камере то еще не попадался. Все, я, да я. Как и на фотоаппарате наоборот. Эту мою яму били 4 захода, наверное, это место. потри с Сашей, без Саши. И вот сейчас, вот похоже, вышли на занор, но еще неизвестно. Угу. Потому что клинка не такая. Она хвостовая, занорная? Знаешь, я тебе говорил, как после занорное, в хвосте. Ну, если там не будет перила, Пойти повеситься. Да, это вообще тогда труба. Нужен аквамарин? Нужен гол! Это Запомнил на всю жизнь я. Даже веселее стало. Ну, ладно, давай. Без комментариев. Беда. Посмотри на камеру. А? Посмотри на камеру, говорю. С такой Понял? Да, не говори. че еще разок а? еще разок говорю Прямо туда упал, да? А, там подушка уже, в безопасности. Да. Все, Да, интересно. Под этим слоем, наверное, ну, сколько метра, два, наверное, вниз. Бы, все... Рано еще порадоваться. Может Саша, такие лейсты мусковиты. Вытащил. Вон я даже. Вон тут смотри, какая каша. Берешь так, нагребаешь. А это как занорная, да? Ну, не занорная, к сожалению. такое что-то. О, какие лести мусковиты мусковита вообще. Красота. Смотри, может, занор ты отсюда начинает. Нет. мусковит все. Пока нет, я не вижу пока. Добей по концу. Жадный. Саша, надо все и сразу. Жадный жадный. Доби по, по концу, что ты? Ой Неужели? Вот. Победа будет за нами. По-любому. Он победил. Пачки мусковита, да, идут? Да, да, да. да. Завтра будем... Ух ты! Горячая. Используйте а, чистящую кассету. Он что она. Он что она нам показывает. Смотрите, какие пачки. Сейчас yes, посмотрим. Видишь? Uh -huh. Да. Сильно, да? или а за норду за да я не знаю но. за норду горловина его только сока день заключительный только только начали мы еще сегодня не снимали ни разу а. фокус хочешь а фокус фокус давай бьемся бьемся в цело называется бера вон это Пику, пику, на. Сбирай, главное, там это самое. Пустота. Ни песка, ничего. Первый раз такое в жизни видим. Сейчас мохнатая рука <свист> оттуда. <свист> <свист> <свист> Вон пика входит столько. Вот. Нормально, странно. Че чё это такое? Не знаю. Вообще удивительное дело. Первый раз У -у -у. такое видим. Главное на такой глубине. И ни песка, ничего. Ладно бы что-то было. Сейчас расширим и посмотрим. Мы а... свой, Свою руку туда. А в целом итоги неутешительные. Основной занор, который там, где папа сидит, вот, где папа его. Да, я померу даже. Да, мы так и не смогли добиться до него. Вот там вот. Он единственное, что там был один кристалл э дымчика. Э маленькая полость. Один кристалл дымчика. Э один кристал мусковита маленький и один кристалл берила. Все. Но это в другом месте, не в этом. Нет, это в том месте, в том. А, не, не в этом. Ну не в этом месте. Вот. То есть, будет там за норму, когда? вино знает. ладно. сейчас. Отец света его берет. Будем мохнатую лапу смотреть. <св> <св> так, началась, похоже, непогодка. Вот такая у нас уральская осень поздняя. не видно. Класс. Дуя дальнего. А зачем я тебя вертикально-то снимал? А я не знаю. По телевизору-то вертикально будет. Да. А -а -а. Знаю, что... Дорога замерзла.